Делаю а, <сильные> <сильные> не Ты там парня, который не точку делал в трусах Соказывать надо, Может, Так, добивает э, <laughs> от Борта? Конечно, сразу от Борта? А напрямую? Напрямую просто... Может, а если не заказал? Не заказал, опять то и забил, то это штраф. видеографии, я поставлю... Да, да, так я узнаю. не доказываешь, потому что тогда и биток, и чужой будет считаться. Если ты докажешь чужого прямого, а упадет в прямую, то это будет штраф. Да? да. Просто не доказной биток. Просто дурак упал, да, Дурак, биток дуракон, это пройдет, <освешний> думаю, что... Ну опять туда, Продолжает. Да, заработал, значит, это Субтитры сделал Dima. ты считаешь? Качество? А если дураком до белого да белый не страшно никак. Главное, чтобы у тебя деток в дураку не упал. Деток в, буроку в буроку, это то же самое, что деток в гладу. Деток в гладу. Он говорит, дай мне Вот такая так, хотел, Ой, она очень твердая. We mm -hmm. Gracias. Продолжение следует... Да идите. Штаны? Да, конечно, и тут уже Это надо играть. Это другой разнис. Прямого я не могу играть. Да? Я сделал его. Я тебе прямо сейчас забил. Него. Thank you. Очки, ну вот три и все. ну вот этот хитро Виталий он играл красного-то, выбивал а в точку а желтого ставил потом точку в таком What? What Я говорю, подавал чужого в угол. Мне не слилось, что-то Два-два, да? Правильно я говорю, такие еще желтым можно заливать. Тогда никакого супер не будет, если можно желтым вбить подкраску. А, от а красного можно забивать? нет конечно нельзя красного касаться нет ну, например желтый по белому белый по красному нет от красного белого можно сказать белого а если не свистит? слой от Продолжение okay. правда? да, за счет того, что наклонил зарвал, на чужой чуть-чуть... Ну, почему? я подумал, что Так это не А твой, если желтый вылетел штраф... получается чужой нет, чужой я считаю, что сложно сделать сразу вы будете выбивать, что я буду специально выбивать его у меня будет такая тяжелая ситуация ну какая тяжелая, что я таковал, что мы спокойно отыграли и не застоль давай, я начну три шара, чужой выбивать а ты потом больше после вылета откуда играешь? Криточку. Там остается. Он наверное можно передать код Я тебе и говорю, правильно ну, говорю, он of the Как так получилось, что по три я проиграл? А что я... там такое было? Тропоглубка там, да? Да, да. Я ж трапазу, да, Лашара? Да. Вот чужая, так можно. Вообще вот Чужой Вы только не урониваете. Редактор субтитров Ну, надо это Вот это вот это. Как хочешь? А как ты хочешь-то Не, Ну понятно, нет, я тут Янов почему-то он проигрывает Ну я не потому считаю. что он так будет Давай, О, он, я проигрываю Я ему так ставил, он все время мне шайтан уже здесь Я бы чуть не поварился Ну конечно Только я ставил Значит, дураком пойдет. Yeah, we have to. Сегодня можно своего лучше как раз Вот сейчас он перекатит, и красный перейдет до борта. Так, здесь такое касание жена, а, да? Вот через садом или за два борта? А, то есть так же, да, то есть. А если красный, вот перекат пойдет. Ну, если белый касается краски, то уже и перекат есть. Но если красный перейдет до борта, то уже есть. Я уже попал то Я смотрю что-то Я проиграл. Отказать. а 4, 9, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, А я тоже на все Что, я Нет. <соединение> а надо было стоять. Чего? короткого Видишь, где только видишь. is from the limit to zero for two Я все-таки считаю, что нужно играть здесь не на разную точку. Хоть, конечно, Это уже не важно. Мы играем. Скоро А, не очко назвал, а балл. Один, один бал. Знаю потом, как, как ты выложил в интернете, говорю, что мы с Егором и Катькором играли. Спасибо. Я понял. Я просто кто-то сменил, Ну, не стоит, чтобы здесь Мастер, мастер, мастер, а это за кадром просто... Скажи, на выход. Да? Ну, Скажи, что его на выход. Скажи, на выход. Скажи, на выход. она будет выход. не очень Это понятно Просто эмоции, эмоции Это, Если ты это контролируешь? Да. Так ты представляешь, ты же ловкий нашел этот удар. Ну и на ну и нарезку, ну представляешь, как это его поймало, а ты и до того, знаешь, ничего, -то, что это забили тебе. Не потому что это был случай или какой-то был удар, а потому что это тебе там же видно игра И тебе забивают. Идея какая была? Я тоже на ней. на нижнем винтике дал вот все на нижнем, вообще тормозить а это тебе, вот, белый 4, 5, 6. Ну, ну, что, это, ну не это как раз... Нет чужого. Thank you. Единственная была партия, помнишь, которую мы смотрели? Левшевкова. Да? Ну, забили, и он 8 вжарил ответ. 7, не 8. Все, я думаю, нисколько она не хуже, чем стоят Макакой. Единственное, что Макакой чем отличился, когда он на руку стал. Да, Левшевков себя корректно повел. Двил, какие, какие получались еще там ширы были замазаны. Да, да, да. Там еще, когда это. Это ладно, это даже не меняют. Uh a cool pool, yes. Время, да? Как говорил Роман сосочки-то водит? Какой Роман? блядь. Да, тасочки, да, твой, да. Тоже. Да, Или да. пирожки поджирают. Это на другое, да. там. Да, а да, Yeah, <changing> but the vehicle все, я до трех часов. Как это говорится? Быстрых приключений. Потом, работать? Так, я... Куда ты? Емко идет, осталось 6 минут, потом переключим. Там файл ограничения по длине файла Надену, я надеюсь, что я на коробку на длину вот не стал делать, чтобы немножко за красный головой. Он стопанул, назад-то не, по назад не пошел, чуть-чуть вперед. Некрасно. Да, ну, как вы делаете? Там вот такой вот. Я немножко немножко себя не киданул, не активно на себя его. Топая поймал, но по энергии чуть-чуть пошел вперед. Буквально там. Стой, легенду, А потом да? Это означает, что надо смазку и горы запустить. Но мы на Вот да а не а хорошая будет По-моему, есть мир. А это, это Когда да. да. да. хорошая бордельера слышишь? Хорошая барбарьев, борьба, Это Николяша, я не знаю, больше хранил вот так вот миллион, или плешку было лучше, вот мы начали. будет Красный. Не, ну, Что Так и было. ну я не ну, конечно, играть с тобой